После того, как мы закончили работу с заполнением данных документа Авансовый отчет, необходимо прикрепить скан копии первичных документов. Работа с файлами будет доступна только после сохранения документа. Это можно сделать, нажав на кнопку Записать. До сохранения документа в системе в заголовке работы с документом будет написано Авансовый отчет создания. После сохранения у документа появится номер и в заголовке станет написан номер документа и время его создания. Чтобы перейти к работе с каталогом файлов, нужно нажать на ссылку с названием раздела «Каталог файлов ЗДК». Всего у нас три раздела, названия которых располагаются под заголовком документа. Название того раздела, в котором мы находимся сейчас, написано зеленым цветом. При переходе в каталог файлов могут появиться два вида сообщения. Сообщение о том, что данные еще не записаны, появляется в том случае, если перед переходом к разделу каталога файлов» Вы не сохранили документ. С данным диалоговым окном нужно согласиться, нажав кнопку ОК. После данного ответа документ сохранится в системе и работа с разделом каталога файлов будет доступна. В том случае, если у вас появилось сообщение о том, что работа с каталогом файлов недоступна, то нужно позвонить в диспетчерскую цит по номеру 9 542 3.0, либо запустить браузер, у которого установлено данное расширение. Смотрите, сейчас я открыла два одинаковых документа в Google Chrome и Internet Explorer. В Chrome сообщений не появилось. Все дело в том, что для данного браузера установлено расширение. Чтобы проверить, есть ли расширение в вашем браузере, нужно открыть меню настроек браузера. Данная кнопка находится в правом верхнем углу каждого браузера, обычно прямо под кнопкой в форме крестика. Я покажу, как узнать, установлено ли расширение в браузере на примере Chrome и Internet Explorer. Сейчас я нахожусь в Google Chrome. Открываю меню. Далее выбираю пункт «Настройки» и в открывшемся окне перехожу в раздел Расширения. Расширение, которое позволяет работать с файлами в 1С, выглядит следующим образом. Теперь посмотрим список расширений для Internet Explorer. Для этого нажму кнопку «Сервис», в открывшемся меню выберу «Настроить надстройки» и посмотрю список с типом «Надстроек», «Панели инструментов и расширения». У данного браузера нет расширения нужного нам, поэтому для работы с файлами мы будем использовать только Chrome, в котором есть нужное нам расширение. В случае, если вы не нашли расширение, позволяющее работать с файлами ни в одном из браузеров, то позвоните по телефону 9542-00.